Вот. Но вы все видите у нас здесь уже, если вы не все увидели, все посмотрим. С вами хотели ну, услышать, как у вас в общем, а то вам гости приедет, да приезжают и говорят, вот там община. А у нас как бы это, не такая, не такого, как сказать, величины или там еще чего-то. Кто-то приехал, кто уехал, кто-то уехал и по разным причинам, кого-то попросили уехать. Говорят, друзья, вот если бы по-другому, то вот здесь было бы, может быть, не одна сотня. А я всегда говорю, доставьте да, Богу, что немного. Когда нас 30 человек, и кто не может как следует управить? А если бы было 300 человек, да что здесь невозможно. У нас городская община еще есть. Ну и другая говорит, они услышат, что здесь у нас как-то? Ну, между собой может быть что-то такое. Вот вы там как-то живете, вот у нас, вот здесь в городе. Я говорю, вы сколько раз в неделю собираетесь? Ну, воскресенье только. воскресенье только. А мы, говорю, каждый день друг с другом трёмся со всех сторон. Каждый день. Ну, и за дня в день встречаемся. Говорю, вас, если закрыть бы вот так на недельку хотя бы, там можно посмотреть, что у вас будет. А поэтому что есть это, естественно. Трава, ставим доброе растения, смотришь, трава, сорняки дороги заглушают, вырываем, их выбрасываем. Доброе остается. Так и жизнь идет. Все может быть. Потому что живем мы на земле. Вот. и во грехах, говорит, мать нас родила. Вот. Рука выходит, как лев, из всякого полгода, здесь не древний. Мы говорим, о, я посую, а он вообще не ест даже. Ну, я мало сплю, а он вообще не спит. Ну, бывает все, да, бывает, но жизнь продолжается. Идем. Школа, вот образовали, школа у нас была, у нас было 25 человек. Ну, выросли, которые сегодня уже, вот, они, те ученики, которые можно сказать, родители здесь уже вот на руках держат, вот уже он маленький. Да. Вот Сара, вон у нас сидит, Сара. Вчера я клестил Рама, а я, вон Сара. Вон, вон, вон маленький, вот. Покажи. О, это Сара. Сара Матовна. Ну вот так. Это вот тец расскажите, как по нам. Как у вас там, что то за жизнь, какая община, как у вас. Благодарю вас. Я, во-первых, воспользуюсь вашим словом. И все-таки, чтобы не забыть сказать, вы сейчас говорили, что у вас было желание и наша наши края прорваться. Было, я про... было, посмотреть, может, опыта еще набраться, хоть, кажется, в конце жизни, но этот опыт кому-то передать, который уже по семье буду. Я думал, это да, мечтал. И скажу так, я... Вчера лег спать и что-то не спится. Я думаю, завтра мне обязательно только проснусь, я обязательно с Вячеславом Казанским поговорю. И знаете, он нет, как с отцом Владимиром мне говорят, связаться, можно нет, как там встретиться, чтобы он разведал. Вчера вечером, а сегодня просыпаю, прогораю отец Владимир, вот он стоит со мной, обнимается. Ну что, это случайно? Нет, конечно. Нет, безусловно. Не случайно. Я никогда, я как-то не было а здесь уже... Вдруг уедет Вячеслав, мне, утром сразу, я только это так, уже ну, время подойдет, я обязательно с ним должен об этом поговорить. Вот. И очень хотелось бы, поэтому, пользуясь Вашим словом, просить Вас, и Вас, отец таким, и тех естественно, и, Игнатием, и а, с братьями, кто, если это посчитает возможным, а, приехать. Нам это очень важно. Нам важно еще почему? Потому что... Тоже, как вот вы говорите, войны в своем соке, а это опасно. И <coughs> очень важно, когда в страны есть те, которые могут покритиковать, но без зла, без ненависти, а с братской любовью. Это великое благо. И поэтому вот мы, может, что-то не так делаем. Или так, но можно лучше. Сторону, стороны виднее. Поэтому э, приехали, если приехали бы, собрать для нас большое благо. При, при этом, вне зависимости от количества, один, двое, двадцать, тридцать, мы найдем себе расположить, накормить, и с удовольствием все покажем, расскажем, да. и тоже устроим общение, вот такое у нас, тоже, в нашем расе народ, такое все... А с вами сколько человек приехало? Здесь, ваших, с ваших? Ну мы двоих рук приехали. А что я вам это не буду, а то им понравится, они там останутся, а я останусь здесь один. Зато нашим понравится у вас к к вам. Обменяемся кровью. А, а новая кровь всегда хорошо. И вот. И, да, я сейчас говорю. И поэтому, если когда надумать очень хорошо, то хорошо, так вот. Еще лучше, вот, если вот сказали, например, мы собираемся, тогда так, да, ну чтобы да. не случилось так, чтобы куда-нибудь я не упырил. А то сейчас да. в Абхазию, в Грузию, вот. упырек. Спасибо да, Христосу, пожалуйста. Да. Да. Если вот. будет возможность, я принимаю. Спасибо Господи. Будем очень рады, искренне рады. Вот. Это И что у нас? <coughs> у нас вот Господь, милый Своей Сам, без искусственности вывел нас к соборному деланию. Это в молитве, в первую очередь, в соглашении. Но я, кто-то сказал, с вами разумею, думаю, это и есть отцы, ради которой Господь нас собирал. Но теперь вижу, нет. Это лишь одна из ступеней. А вообще научиться жить соборно. Все таки что мы веруем в Единую Святую и Апостольскую Церковь. И, к сожалению, к сожалению, увы, Факт такой, что русская православная церковь Московского Патриархата, которая вот для меня родная церковь, родная мать, но вот в соборности практически нет совсем. Это не к присуждению кого-либо, а к тому, что если я люблю маму, это не значит, что я люблю ее болезни. Есть разница. Есть моя мать, а ее болезни. Болезни я ее не люблю. С ее болезнь борюсь. Не против мамы, а за маму мою. То, что я люблю. Поэтому и наша мать. Наша церковь, если она болеет, мне кажется, мы не можем быть равнодушны. Мы должны бороться, но не с церковью, а за церковь, против тех болезней, которые ее угнетают. И мне кажется, самое важное сейчас э, исцеление, исцелиться от отсутствия духа соборности в церкви. Э, э, я понимаю соборность, вот что это такое. Слава Господу! Два, три и мое, и я среди них. У нас один первосвященник, вечный, неизменный в церкви. Он совершит из всех таинств, и Он являет Свою силу, когда собирается народ Божий во имя Его. Вот это и есть соборность. Но для меня соборность, вы, откуда смотрите, сверху вниз или снизу вверх. Сверху вниз это Господь и верные Его чада. Смотря и дочери. А если снизу вверх, то вот как. эта соборность, что такое? Это Господь, с которым я соединяюсь, а в Нем со всеми моими братьями и сестрами. Как Спаситель сказал, помню, в ходе Иерусалим говорит, хотел собрать чад Иерусалим, как птица, птенцов, хрыль своих. Вот это вот и есть собор для меня, я так понимаю. Поэтому, например, по церковным правилам епископ выбирает народ, я думаю, это не совсем правильная фраза. Епископ ставит Христос через выбор народа Божия. Например, даже священника. У нас священника выбирали ну, до 18 век еще в северных на Руси выбирал, Хрис... выбирал Христос через бронародом. А епископ О, полагал. И... И вот это очень важно, что у нас сейчас по нашему современному уставу, по церкви людей в церкви не существует. Есть патриарх, есть епископы, есть духовесты, есть монахи, а народа нет. Как такового? Никак, исключен. И поэтому я думаю, я думаю не дают действовать Господу так, как Он мог действовать. И вот мы, в частности, вот, в Соборной молитве, воспитываясь, пришли к этому, вот, не, не прям таким теоретическим выводом, а я думаю, Господь завел, что у нас стал созидаться община. Стали ехать люди, которые хотят быть вместе для того, чтобы все стороны жизни вместе строить православно. Это что? Молиться, участвовать в тайне церковных. Изучать закон Божий, воспитывать детей, варить кашу православную. У нас в Тарстане по звучит, но здесь понятие у нас халяй, ну, халяйная пища, халяйная одежда, халяйная мебель, ну, чтобы все было халяй, православная халяй, чтобы у нас все было православно, чтобы работать православно. Э, у нас семьи живут, там дети, у нас работает, работает только мужчины. Женщины, слава Богу, они работают вот. И, а мужчина очень много зарабатывать, если и многодетная семья. А как работать православно вместе, чтобы Христос пришел и помогал своим и даже через деньги зарабатывать с Богом и по Божьему православным, и отдыхать православным, строить дом православный, одеваться в одежду православных. Вот, и у вас, где-то, наверное, как-то особо близко. Я вот увидел, как порадовался у вас. Ну, и тем более, сегодня в храме были одеты православные. Только у нас, правда, еще, я обратил внимание, я такое чувство, как будто в Удмурте сегодня был у вас. В Удмуртии, у Удмуртии национальная одежда у мужчин и женщин в клеточку. Как в Удмуртии. А у нас, например, если вот натруется у нас зеленым, если Петра я и желтым, но с пением синий-голубым. и в одежде, соборность, единство, даже в цвете, для этого, кажется, тоже важно, вот. и в своем жизни. И у нас получился вот как, без искусственности. Община у нас официально зарегистрирована как юридическое лицо, как общественная организация. Но Это такое сложное название. Аббревиатура Богу, среди это там местная, общественная, организация, развитие в духе, традиции, Спаска района, районах, спас, очень сложно назвать такое, но как бы назвали, это там, у органы органов предложили такое название, но это вот община. Туда принимаются, принимаются только в браке находящиеся, возраст 30-40, не раньше, не позже. только в первом браке, где он православные сознательные и выцерковленные, и имеющие не менее детей, и желающие иметь больше. Вот это обязательное условие. Ну и естественно, люди, которые молятся, выдают хвосты и, как сказал, уже регулярно причащаются. У нас причастие за каждый другие. все причащаются. Вот. А кроме этого, приезжают другие. Да, и вот это вообще мы наследство, которое есть, которое нам будет всего всего мира, люди помогают, Строится дома. И вот приезжающим, э, как, кто желает быть в общении, э, пишут анкету, пишут список спецпредседателям общины, у нас такой, есть Владимир Александрович Носеркин на сегодняшний день, выбранный общинниками же, пишут ему желание, он отправляет анкету, заполняет, анкету собирает, и собрание общинников на сегодняшний день, так, у нас тоже медленно растет. Э, мы тоже не ставим цель количества, количество, количество Количество, как бы, это не то, что нужно. Вот. И э, в этом 6 семей сейчас. И плюс две э, кандидатов вообще. Вот он заполняет, и на общинном собрании, которое ежераз в бывает, решается, кого из них предложить кандидата. Они приезжают, живут кандидатов минимум 20 месяцев, и смотрят Куда они приехали, и нужно ли это? А слены общины они здесь э, живут в одном месте, или может, города были? Вот. Члены общины, может, быть, жить, может быть в других городах, или с вот вообще, может быть, где-то жить можно в Москве. Вот в этой общине, как общественная организация, они живут там месте, да. в одном населенном пункте, под болгором. И вот прям строятся дома, тоже бревенщие такие деревянные. И, э, со всеми удобствами, там и бани, и удобства. А чем люди живут материально? Как зарабатывают? Зачем? Чем зарабатывают? Да? да. Ну, да, ну, кроме того, что земля у них и, там занимается огромными садами, скотиндер, понятно. Еще вот что есть. Значит, что есть? Ну, прям, я пойду по людям, да. Председатель тоже занимается строительством, собственно, все, что связано. И он снабженец, и он прораб, и он подробит стройкой. Там у нас стройка идет. Вот сейчас и дом строится. Сразу строится на все средства. На средства общинок, которые поступают в фонда благотворительные, которые у нас есть. И, а этот фонд, вот с него отшли совсем не С нами самолится в течение недели, трудно сказать сейчас сколько, Ну больше миллиона человек. Нет, знаете, а молитва соборная, а -а -а. под аркадскому, и многие шлют по жертвам, если эти вот узнал, что это такое, или на, просто на фон шлют, я понимаю, что это вообще... А -а -а. Относительно а -а -а. молитвы я немножко ставлю здесь, у -у -у. сейчас это проще, есть у нас э -э -э такая технология связи, там, что мы можем там и с любой страны мира там связаться, а такая молитва. Практиковалось, я помню, 60-е годы, 70-е годы, молились о чем-то, где-то в Латвии давалися библии. мы молились, чтобы Господь благословил тех издателей, нам чтобы получить, как, созванивались где-то и договорились, такой-то день, такое-то время, далися на молитву. То есть мы не видели друг друга, а общались так, там, ну, этом сидишь там, сидишься несколько часов, чтобы сказать несколько слов вам. Да тогда. Тогда, да. да, тогда там прокричать. Или письменно. Вот такая согласительная молитва была. такая. Но никаких этих не было ничего. Просто мы молились и все. Какое-то дело такое. Вот, допустим, взяли, брата арестовали. Здесь сразу сообщили этим же так что молиться, чтобы Господь благословил его там пребывание. Сохранил его. Вот такая вот тогда, так прокричавалась. Да, я думаю, что формы различные могут быть молитвы по соглашению, по-разному, да, но мы еще вот для себя, когда это Господь так уводил, нам очень важно было, чтобы, ну вот, у меня все страх какой-то от себя думать. поэтому мне, мы традиционные молитвы. Началось с акастов, и акасты были, вот. а в принципе можно как угодно, естественно, многие формы выглядят. И вот строятся и дома, и вот тут живут 20 месяцев, а потом собрание собрание членов общины и решают, вот эта семья, эта глава семьи, две трети голосов голосуют за то, что общин принят, принимается. Ему дается дом, им семья, семье. Они член общины. Если не принимается, значит не принимается. Или сами решат, мы решили не быть член общины. Но при этом к нам много таких, которые, например, вторым браком. Хорошие, прекрасные люди, чудесные, православные, христиане, но они пришли к их в возрасте, которые были там братьями. Такие вообще не могут. Вот в этой зарегистрированной общественной организацией как общение. Они просто селится рядом. Там у нас три села, Балымер, Полянки, Безев и селится там, или в Болгаре. И они тоже члены, только уже большой такой наше общение, ну, вот, да. вот. И мы, у нас, к сожалению, нет, как у вас храма и вот, э, священника служащего, но мы не испытываем какой-то нужды в этом. У, ну, вот когда я был благочином Спасского района, э, мы в среднем открыли 10, 10 церквей проявили. и мы, когда праздник у нас бывает, мы говорим, к кого церковь поедем на Петербург? Вот пойдем в эту, а на день, вот в эту. Мы приезжаем в храм вместе с народом Божиим данного прихода, молимся, нас приезжают и 40, и 70, и 100 человек с детьми, и вот все э, молимся, все исповедуемся, все причащаемся и потом все уезжаем на Агапку, на Церковь Любви, которую вот ну, совершающая сказали, что принимается у кого-то кого есть двое детей или больше <как> или более. — Это в ту общину, вот, в которой... Значит, меня бы уже тогда не приняла. Не приняли, да. это значит Ту общину, в которой отдается дома жить, но кроме этого приезжайте, селится около в этих селах. И строятся селится вот сам когда я приехал, например, и селится, строятся. И они члены большой общины нашей такой. Мы, вот, у нас недавно было собрание, в котором определились, вот общее собрание проводить регулярно. И люди сами избрали, кого хотят, быть председателем. Сопредседатели определили какой вопрос, кто будет вместе решать. Ну, например, такой вопрос. Например, помощь материальна взаимная. Вот помните, было раньше, в даже время, о помощи? Вот, и потом также распределять в собрание, ну, кто бы нуждается, например. И воспитание детей. Как решить воспитание детей? У нас нет, основная основной части детей ходят в школу, обычные, представственную. Но есть, которые образовались семейное, вот на дому. Вот. «Хотел бы как-то вместе что-то делать?» Вот, Тут вот сейчас вот сейчас вопрос состоит очень остро, например. И вот про зарабатывать, вы говорили. У нас основная масса – это ИП, или самозанятые. Кто что делает? Вот у мастерская есть, у одного, по холодной корке. У другого небольшой цех мясопродуктов. У третьего ИП… Туристическая. Вот как. Например. А сейчас у нас сейчас кризис, едут, и нужна, есть деревня, там специалистов немного, нужна бригад строителей. Ну, хорошо, свои православные, которые понятно, ну, меньше заработать, чтобы по сути подобным приезжающим, вот как бы а разбеженцев нет. с Украины нет, там, там против. А, пока не было. Пока не было. А, но на свете опять как, если в общину ту. Как общественная организация, вот там такие условия, я говорю, если в ней то надо где-то жить, то есть им надо жилье самим уходить, строить и приобретать, покупать и как, по-разному. Здесь у нас самозащие, которые работают, у нас все приезжают горожане. Сесть никого, ни одного пока не было. Вот сейчас семья целилась с домом а то все только горожане. Горожане им, ну, они современные. Вот здесь человек работает э, самозанятый вот, там, через интернет, различные интернет-услуги. Если интересно, молодой человек, он прекрасный из кожи делает всякие изделия, ну, там, это, глинии, там, прочее, да, хоть чёрт, чего то И э, реализует через интернет-магазин. Ну, вот так, например. Пойдем, пойдем. В основном самозанятые, вот и, и такие вот такие вот, э, э, богатые не живут люди, но и голодают невесту, что ж такое у все в основном молодые, вот активные, а, раз в две недели, получается, мы собираемся по воскресным дням, а, вот, изучать наших православие, что это Вот сейчас мы читаем дедахи. до этого читали а, апостольских послания изучали те вещи них, это было разбирание литургии, до этого очень наш там заповеди блажен, заповеди Божии, ну вот так вот, сами собирались вот Значит, и у нас вот, вот так мы жительствуем, стараемся жить. Но проблема все равно есть. есть. Uh, у нас главная проблема вначале такая. Люди приезжают и намечкали о себе, как это должно быть община. фантазию рисовать себе, приезжают, а uh, приезжают не в фантастику, а в реальность. И некоторые очень тесно реагируют. Вот у нас семья такая из очень интересная. Они приехали, пожили, и потом говорят, мы ехали, думал, здесь, думал, здесь святые живут. И мы рядом с вами сможем тоже спастись. А потом позже люди говорит, да нет, мы не святые, мы такие, как вы, грешники. И поэтому решили, остаемся. Я говорю, почему вы решили оставаться? Если бы были святые, нам было бы тяжело с вами. Мы же не святые. А вот такие грешники, как мы, значит, вместе будем поддерживать, подниматься, студень в пример. Мне показалось очень глубокие слова и сильные. Вот. Но они кто приезжают с требованиями. Это бывает так, что люди советского уклада жизни. Мы когда начинали, то дали объявление, у нас было, вот это фантом, российской, по первому каналу телевидение было объявление. Нет. Было все, что строится сам на свои средства. Вот так? Так, так но пишет письма. Я приеду к вам, у меня ну, специальный товаровед, мне через сколько время будет предоставлена квартира и оклад какой будет? Да, да, да. да, да. да. У нас сколько? а приходится говорить одну волочку. Извиняюсь, что у нас своих властей. А тут нужно рассчитывать свои духовные, физические. А власти местные как а, вам а, относятся? А, для них у нас район очень маленький, 21 тысяч населения. Uh -huh. Район э, такой депрессивной дотации. Поэтому рост демографии, где у нас община, это единственное место, где идет рост население. И люди современные молодые и самозанятые, их не надо, они заботятся, они сами все заботятся. Это власть поддерживает все сильно, но, но власть церковная, власть церковная, власть церковная, власть и птиохия, импартия, на местных власть, чтобы они не поддерживали нас и активно навязывали нам к сектантов. Ну, так, у вас это похоже есть. У вас сектанты есть, вот для вас там, это ждущие, там, баптисты, там, президесятники, адвентисты, эгоисты? В Болгаре городочку от нашего мусейпичного селения, районный центр, там есть люди высших общин, пятидесятники, харизматы и баптисты, Ну их там десятка полтора, вот так вот немного, ну, немножко, и больше никого ничего нет. Но у нас есть, вот, в нашем районе он на русскоязычный, хотя в Тарстане, но у нас есть, я думаю пересмотрите еще, 104-5 мусульман, и они организовали. А с мусульмана не Вот недавно ближайшее село катарское к нам, где у нас община, у них был день села праздник. Наша община приезжали к ним, привезли ну, им барана в подарок у, у те, Сложились деньгами, дали им денег, чтобы построить детскую площадку, у них и помогли до этого э, сделать кладбище, оградить, очистить. Поэтому с мусульманами прекрасные отношения, они очень по-доброму относятся к нам. И эти отношения очень добрые. Потому что мы очень дорожим, этим ценим это. Но они мирные, видите как, Они понимают, какая польза им чисто. Внешне, демографические финансовые налоговые пользы, но э, церковные власти дают, на сегодняшний день очень сильное сращивание церковной и государственной власти, и одна э, польза, использует другую, и вот например, передают э, очень четко навязывается на нас в клише в сектант. Хотя мы такие сигналы, что каждый праздник мы говорим про православном храме, просто про православном церкви Москва все причащаемся там, крестимся в православном храмах, венчаемся, откиваем Вот, ну, все равно вот... Ну, — вот. А вначале нас это бывает заметно там права вашего общего? Да. — На сегодняшний день уже нету, Нету, но, но есть такой друг, наверное, и, знаете, все всё хорошо знать, друг всех, всех, это такой есть Александр Леонидович Дворкин, он друг всех. И вот э, они вместе с двумя другими аналогичными помощниками издали недавно книгу за средства э, Казанской метрополии о современных э, околопросанных сектах. Э, там, простите, и вас упомянули, и нас упомянули, все записали секты. Ну, он все совет, но он не может засвидеть, сколько он, допустим, из всех обратил. Я вот сейчас вот крестил на 18-х из баптистов был, из 50-х, мусульманин был. Все это интернет-всто. Понимаете? Баптист, у него вся семья баптистов. Мать, там, теща, все, жена баптистов. А он äh, принял, я говорю, ну ты как? Ну ничего, жена, говорит, так не сильно, позит, потому что я, говорит, еще и в этом. С нами всему миру, и э, вот два раза в неделю приезжают с моему кто желает. И регулярно приезжают такие, которые, ну вот последнее общение, мусульмане, бывшие, принявшие крещение, стали молиться в собор, в Болгар. Пережили такие вещи, а после которых не смогли не креститься, например. Очень интересно, когда вот я ездил в Петербург с женщиной, она сознательно пришла к протестантам, к баптистам, а, но вот, ну вот вы говорите, вот интернет тоже, послушала Слово Божие, кисбом, и а, что-то ее затронуло, коснулось сердце, и она стала молиться, Слушай, на сегодняшний день она в православную церковь. Ну, это тоже регулярно, очень радостно создавать, что, э, что там крещения да. ваших кого-то вот, общинники, там, раздались, новых крестят в этих храмах в соседних, да? Да, у нас вот в равене 10 храмов. А здесь как здесь нет, проходит а, К сожалению, не в полном погружении. А почему, что не позволяет обстановка или штамп? Нет, наверное, просто практически удобнее просто так. Так это удобно для кого? Я понимаю, но ну, вот я, например, на сегодня не могу приказать э, священникам. Нет, неправильно. По статье 9 можно приказать? Да, да, поэтому для кого? Это удобно вот так приказать. Ну вот, можно... мы... я сейчас сказал, мы сейчас читали дедахи, мы читали 10 глав, если вы учили, конечно, знаете книгу. Там написано, что причину нужно совершать в проточной воде полупогружением. Это, книга... например, можно стоять, там дается, или можно стоять. А не Потом говорится, если нет, да да, да, да. Если нет, то Если нет, то обливанием так написано. Нет, но, обливание только в двух случаях. Обливание, бедохе, так, когда клиник, больной, там, парализован, дизит, или в тюрьме находится, который нельзя там может быть, смертель, не договоренно, и все. Нет, других нет. Я не спорю, не так, только в диагнозе написано, а, вот так, что так, в случае отсутствия да. вот такой воды, можно обливанием написано. Я понимаю, как вы говорите, крайний случай. Если нет возможности, а на сегодняшний день, возможности, я кажется, что ну, есть. Ну да, умирающий человек, может, нет возможности там уже, да, да, хоть как-то посвестить. Я в семинаре заочно учился, это 85-90-й год, тогда одна да, да, была заочно, только в Загорске сейчас, в Кройском посадке. Какие вот. годы просеточки? 85 90 год. Советский Союз? Советский, да, да, Советский Союз. Это одна была на весь Советский Союз. И -да. Да. Ну и мы, нам, когда сессия, то снимали гостиницу туристам недалеко от Лавры. На время там бронировали места для заочника, Ну а вечером, когда придем, мы там уже, все же там были заочники, все были только уже в священном сане, а еще мандриты, егомены, протеереи, там, ереи, дьяконы, Таких не было, все были в сане. Ну и начинаем там между собой, не как там, что, ну я вышел, вышел мы до того -то крещения как, давай, это что, ну, правильно, полным погружением крестить надо, а там были с Украины, западные, а вы как, а у нас, скорее всего, батюшка проходит, крокуй вон. А другой говорит, она нас и чайничка поливает там на голову. Все. Ну вот завтра у нас будет лекция, а был такой профессор Глухов. Вот, очень... ну, Я его знаю. Да. Ну и говорит, обычно, когда лекция придет, есть вопросы какие-то, кто задает? Ну да, задай вопрос. Кто крещен? Ну отец, а кем ты поднял, ты задавай вопрос тогда. Ну ладно, я... есть вопросы, есть. Я задаю, как это там крещение, вот так вот проклятие. Что, что такое крещение? Ну, Таинится, в котором через трехкратное погружение в воду. Аминь. Остальное профанация. Садитесь. Как слово профанация определить, переводится? Крещение, обещание. Обман. Обман, подделка, обман. Нет другого. Любой, тот, тот священник, который сегодня крестит, допустим, только обливает голову, мочит. Спросить, что такое таинственное крещение, он другого сказать не может. Потому что другого нет. В каждом таинстве есть формула какая-то, ну, как сказать, собственно, что самое главное в таинстве крещения. Он говорит, остальное профонаксион. Хотя, Хотя, конечно, нужно и верой, и покаяние тоже. Они, и желание, да, добрый да, согласие. Да. Кто и будет его. веровать и креститься по всем А то бывает так, что он покрестился, пошел. Даже такой... полное погружение. Ну, полным погружением, я не знаю, не встречалась со полным погружением. А так, даже ты, я не знаю, я крещеный или нет, почему? Ну, я был в праме, пришли крестить, и, говорит, у друга ребенка. А он хрестный, хрестный, мы скажем, мы не крещеные, становитесь. Что-то батюшка говорил долго, потом что-то, помазал, потом голову помочил. Так я крещеный, говорит, или не крещеный, спрашиваю. Мне да. Вы говорите очень важная вещь, так мне кажется еще важно, чтобы была катехизация, и чтобы потом был после причины церковная жизни данного человека. А ну, катехизация, сколько? Вот, Деликатеизация сегодня. А сколько? ну там проводить там, хотя бы раз, раз в неделю, там а сколько? Ну по 20 минут там, полчаса там, какая катехизация? У нас катехизация проходит, допустим, в течение года, допустим. И то, после такой катехизации, так он еще, человек, когда обратился, то он уже должен посещать каждое богослужение и вечером, и утром, ну, если там причина на или что-то, а так обязательно должен посещать, он исполнять все посты уже в течение года. Бывает, было до трех лет. Были у нас такие случаи, до, до, до трех лет было. И то, после такой катехизации, э, вот некоторые... Ушли там в мир, как бы там другие, там, в какую-то новую там это. Из этого и то будет. А что говорит, какая катеризация, если там он пришел на 20 минут, то какой такое? Катеризация такая должна быть, если бы твердо только так было. Причем, да. что, мне, я, что вот, знаем я хорошо, мы знаю, в баптизме много знакомых там, и близких знакомых. Бывали когда еще ну, еще священника не было, было на собрании, был, был часто в собрании, при присутствовал. Ни одного, ни сект полным погруженного, только одно погруженного. Но полное. Старое приятное. мы Мы составляли врачской без Беспокофцы, киржаки, так называемые. Но баптисты в советское время были, баптистерии да, в своих этих храмах, устраивали ничего никто не препятствовал, А сегодня храмы построены, такие трапезные, такие там конференц-залы, Туалеты такие, что это, придешь и не знаешь, неудобно даже. Там. Кто чай пить там, Может, чай пить там, да? Да, все такое, но крестилки нет. А да, если есть крестилка, я в Москве был в одном храме, зашел, там по Этименке ходил, там какой-то храм, спрашивал, у вас есть, чтобы полное погружение есть, а я подошел посмотреть, а на нем лежит плита, и это... Лежит эти, где свечи за упокой ставят. Закрытые это крестят. Ну, редко-редко, когда кто-то сильно просит. Мы были в Томске, видели там храм храмы, полтестерин. Нам сказали, что полном погружении тоже крест Но как с Это, да, пожелали. Ну, ладно, что Вот, и у вот, меня вот, знаете что, какой вот тут э, момент? Вот у нас, например, вот сейчас когда общее собрание утвердили, сейчас э, новые председатели общего собрания, это вот общины как организации, плюс те, кто живут вместе, рядом, у нас ну, больше 10 человек пока. Вот, только. Вот. И у нас на собрании присутствует мужчины только. И только они говорят, а женщины могут присутствовать, только молча. Вот. А ответственность на мужчинах. А женщины могут присутствовать, чтобы видеть, как их мужья, что говорят или не говорят. Чтобы потом дома... Что вы, муж дома сказал Или она дома вставила, что он неправильно делает. Тоже хорошо. Так, а как у то, то мужчина, то, относительно курения? У нас нет у нас, нет. у нас нигде. Кто у нас православный, значит кто не курит. У нас нет курения, у нас спиртное как исключение, там ну, практически нет, у нас почти никто не принимает. Вот. Ну, если говорить про традиции, у нас, вот сейчас самое мало общины, а большое то, что сейчас вот, собрание будет принимать как устав свой внутренний, это конечно, не, не будет иметь юридической силы, это наше соглашение такое, там такие моменты, например, курение, матершина, рукоприкладство, все это исключается. И если возникает как, Вот у нас главный вопрос, знаете какой у меня, когда возникает конфликт у кого с кем-то, э, какой опыт у вас? У нас вот опыт маленький и не очень радостный. Пока не можем похвалиться большим опытом. Вот когда конфликт, мы стараемся помирить конфликтующих. Но у нас не очень хорошо получается. Мы ищем форму, как это делать. Вот у нас один из представителей большого собрания будет на его ответственность. Вот, быть э, миротворцем, Варнавы, сыном мира, быть миротворцем. И э, хотим мы, как их будет возникать вопрос, прямо на собрании поднимать вот, этот вопрос и стараться мирить тех, кто в вот. Легко тогда, вот. когда если мы руководствуемся значит, священным писанием, святыми вот. отцами, вот. Святитель Антон говорит так ты обидели тебя, сильно обидели, там оскорбили тебя, но ты обиженный, поди к, к обидевшему тебя и у него попроси прощения, прощение, награда вся будет твоя. <coughs> это кто? Трудно это сделать, это не это да, что. Почему? Пусть он ко мне придет. Он ко мне придет, <coughs> понимаете? Это трудно. Теперь хорошо, когда если на первую ступень Господи, говорит то желание, Идти за мной. То, что отверги себя первый ступень. Возьми крест и следуй за мной. Если человек на первую ступень не вступил, мне отверстие себя. Меня оскорбили где-то, скажу, меня что-то там, по мне неправду сказали. Да я докажу, да я вам вот докажу. Это не должно быть. Я отверстие себя, мне это ничего не значит. Второе, крест. Что? А крест это бывает, как и на дети, Московский говорил, это оливудский проповедник. Говорил так, что кресты бывают, говорит, и вещественные кресты. Это кто-то меня оскорбил, там, даже, может, побил, что это крест терпеть, там, болезнь какая-то. И духовное искушение разные, но это надо переносить. Печаль идет такая, там, отчаяние такое, что да, что это такое? Вот я думал это, вот здесь нет. Было такое у нас. Я приехал, думал здесь, в общем, здесь, а здесь не так, как я думал. Думал, сделай все. Вот не полюби там. А ты свою любовь покрой. А получается так, что все просят, почему меня не любят? Надо, чтобы меня любили. А это люди, сказал, Господь говорит, люби, бить, а ты любишь. Вот если бы так было, то это, это трудно. Поэтому практически такого примера дать, как -то. мы даже и не можем. Бывает. Люди обиделись, другие были обижены, что уехали, там что-то уехали. Других мы просили уехать, не нарушает устав. Звоз нарушает устав. Раз два. Понятно. Три предупредили. Когда приходил, приходил он, я согласен жить по такому. А потом. То, стал. С предупреждением. Предупреждение. Два. Мы даже одному был, Мы представляли к нему, как сказать, часовых, чтобы он не напился. Он все равно уходил, где-то находил, все равно предложили, я собрал семь и ехал, сюда область там живет. Другое, другое. Предупреждение, конечно. Мы власти не имеем в этом Выселить? Снасильно нет. не имею. Другой тоже, пил, раз, два, терпели несколько лет, там предупреждали все, Работящий человек, хороший, поможет другому что-то. А в этом нет. Ну, сказали, уехал в соседнюю деревню, живет в соседней Там продолжает этим заниматься. Вот, вот такое, как? По-другому никак. И тут вот как бы понятно вот эти вот вещи, да? А вот... Бывает вот еще комментарий. Вот, вот у нас был между двумя братьями конфликт. И э, мы надеемся, что они понизится. Я повторяюсь, мы за каждой другие прищаемся. Они а тут они верующие люди. Совести со мной не может быть спокойно. Мы за них просто молились. но к сожалению, все-таки обид между ними жена. И она проявлялась. Тогда мы э, все месяц собравшись просто спросить их, сколько любой, какой способны спросить их и спросить их, кто прощения Ну, вы знаете, они все-таки уступили на слово и спросили, прощения но, но только не помирились. Слова произнесли, ничего не значит. Вот, и это было чувствуется, да, И ну... мы очень расстроились в этом плане и всех. Вот, и закончилось тем, что от... семья одного из тех, -то, они уезжают. Ну, как бы это не будет конфликта, но эх, все равно вот нужно искать форму, как чтобы эти люди все равно искушаем их будут. Ну, лет будет, будет. будет. Слушайте, ученики были в Иисусе и говорили, ты, Господи, будешь, ты что будешь сделать, чтобы мы там поправили, по ее сторону, мать просила, чтобы они были там, да, между собой у них было, а те стали другие на них не годовать, что да, да, да, они, да. все. Тоже было в этом. В таком обществе каждый день слушают, видят чудеса исцеляющие, там и воскрешающие. Все. А почему? Потому что он не спит, ходит, лукавый, как присесть. Значит, получается, это та проблема, с которой придется жить. Жить и, жить, жить, и бороться, стараться больше. Жить. Здесь может только после молитва. Больше ничего. Род все изгоняется чем? Постом и молитвой. Больше ничего. Вот. Мне мысль еще, правда, когда так бывает, ну вот в, нашем, в нашем устроении мы последовательно молимся о хасти Божьей Матери все всем сердце. Мне думалось, может быть, когда такой будет ситуация, призвать всех вот к тому, чтобы отправлять на молитву, вот прям приходить. У нас есть скид, часовни, туда рядом сообщение, Приходите, кто желает, и молиться вот за этих вот умеренно что просить, чтобы вас примириться, брать крест, и говорить, молиться, пока не помириться. Вот, так думалось. Вот, может быть, даст, вот. Это может быть. В другой раз, есть, что нет вопроса. Здесь насилищество ничего не сделает. Да, да, да. Зло бывает, опять же, говорит, между одним человеком. Между двумя он не может, чтобы... Что-то один из своих помер, то не может, оно погасло. Но вот встречается, но вот другой раз, Кричит там, там, ругается, нарывается. Другой, другой промолчал, поругался, поругался, Неинтересно ругать, когда ничего не отвечает, стоит тому, допустим. Стоит, голову наклонил там или что-то. Если он поругался, поругался. Не там, весело. Не весело. А так, если второй ответил слово другое, это понимаешь. Это можно. Я помню такой случай из детства. Это он полезный. Мама работала на яркой на ферме. Мы ходили помогать, там небольшое лет 10 было, там 9, наверное. Там жмых такой, пластинки привезили из. Кстати, с маслозавода. коровам раздавали. Ну, помогали там раздавать коровы. Ну, помаленьку, где-то одну пластинку в карманку, там ходишь, ее живешь, она хорошая такая, наподобие как халвы, только она. И вдруг одна доярка такая была, она матершеница такая, и что-то они с матерью, как она начала там на мамку вот это материться, мать-то не материлась, но что-то ей тоже она отвечала там, они так говорят, а я же кормушку, думаю, вот, если сейчас это линка когда на мать, то я как-нибудь Мамке-то помочь надо, думаю что. И вдруг они, другая, потом обнялись вот так вот, обои сели и вдруг друг другу-то это плачут. друг посидели, поплакали друг друга, обнялись и пошли опять работать. Самый ценный самый. Абель а это была, да, то видите, что она кстати, вернулся с фронта, хоть с одной рукой и глухой, но одна но рука живой. была и правая, и она сильно была руками. А у той муж погиб, она одна, и у нее дочка одна. И она вышла вон такой, как он, да, тебе хорошо, ты придешь, там постель теплая, а я в холодную ложусь. Понимаешь? Понятно. Вот. И обидно вот это было, но потом они опять все, все, поберились. Тогда и люди как-то жили все, кажется, ровно. Все равно другие были. Другие были. Я когда начинал служить, то и сравнивать духовное состояние сегодняшних прикажал вот в храмы, где приходится, и тогда. Большая разница, большая. Проще были, много проще. Проще люди были и, и более, более искренние были, добрее, искренние были люди. И совсем другое мы, мы сейчас слишком умны стали. Слишком... Собственно, ну что, мы, ну, все, мы Может, какие вопросы слопать? что вы что скажете? А то, ну ты все сказал. Мы разговариваем, вам интересно будет ну вот, у вас есть опыт еще, вот очень важно, немного ребятишек, но своя школа, учителя свои. А это у вас на школа? Официально. Но у нас официально, у нас учителя стоят в стате Корчинской школы. Учителя у нас все обычные категории. У нас было четыре учителя, но один учитель уехал в Германию, там, в Один учитель был Виктор Николаевич, он долго был. Познакомился со Францией, православная девушка, женился, но она его смогла туда уехала. Ну, дай Бог, что... Но, но у нас есть хотя двое, а вот э, старший учитель, Елена, у нее несколько как бы дипломов, потому что надо физику, химию, иностранный язык, вот она сейчас по там дает и защищает, диплом получает, и теперь два учителя и, и вот, там разные... Критерии есть, даже размер помещения, окна и прочее, у вас этим было, первые года приезжали они очень пожарная, это инспекция, да. пожарник, э, там МЧСник приезжал, там э, милиционер, там Но ну и вот, да, вот конечно здесь это, ну как это, ну труба, я говорю, пищник приложил, это все он проверил, но я говорю, да, ну конечно, смотрите, на подоконнике трещина. Она как-нибудь на образование меняет эта трещина или нет? Мы в деревне живем, что можем дать? Мы за все годы существования здесь никакой помощи нет, было, раз глава района подарил футбольный мяч. Был это было такое. Это существенно. Да. На да. день деревни пригласили, он в на футбольно. Больше не было ничего, никто. Все парты, это все стулья, это все мы собирали. Где там поселок, где-то какой там где-то выброшенный, что, это все все собирали сами. Сами все вот это делали. Не стоит. Местные не гроша, Так скажем. Единственное, что помощь, это учителям какую-то там зарплату, что платят. И сейчас. Ну и сейчас платят там. Вот. Ну, как это сказать? Но, и вот в школе а, тогда обязаны преподавать тот минимум, который диктует государство, плюс а, уже еще, кроме того, что это православное? Нет, в школе нет. православное нет. Это все где-то дома, на занятиях, там в школе как нет. В школе а а вот тогда а хотя бы в школы детей такую нет? Ну, здесь нет, у нас здесь сейчас практически нет, тогда как это было в городе, там есть у нас в городе, там, там занимаются сестры, я не занимаюсь сестрой которые мы ставим, сестры братья там, они будут заняться с детьми. ну там непосредственно, скажем там не какие-то дни, часы, а воскресенье. да, воскресенье, просто воскресенье было. а вот там вот говорит, тогда я здесь немного так обрывал и где другие совершаются, в частности, да? у меня одно воскресенье здесь, вот я это воскресенье было здесь, но сейчас у меня два воскресенья здесь было, то воскресенье Попало крещение. Сейчас это суббота-воскресенье, я буду в Барнаду. А там вообще человек 50, 60, 100, 70? 70, 72, 73 человека. И, вот там, и там детки, у которых есть, вот я слышу. Вот. Да, там детей больше. Там детей. А наши дети все выросли, а молодые семьи больше никто не приехали. И как бы вот у нас, здесь. сейчас уже приезжает, кто только а, дети детей привозит, приехала в гости. Маша Сара. А, а вот форма еще образования детей православных, это вот летний лагерь, вот э, тех Когда тех был лагерь, занимался, сейчас да. его нету? Нет, и? лагерь, потому что стали сильно наседать, там комиссии, вот, в один вот. год было 14 комиссий залезли, все, то есть они приезжают, что, то есть нормы, а нормы составлены такие, что то есть для богатых людей, как говорит брат, и для больных что нормы составляли богатые и больные люди. То есть, чтобы вот, владеле приехать, надо, чтобы там было, значит, там туалеты были, чтобы был это водопровод, все деревья нет водопровода. Водопровод, чтобы был там это, ну вы проще, в столовой, там чтобы было, там кафе, там все обделано какое-то. Временно, на лето собирается. Ну вот, пишут, что на столах нет клева, на столе клеон. Да клеон-то вот. Но пишите опровержение, что нет. И, И теперь вот ну, сколько нет уже лагеря. Вот. Раздельные доски, пишут, нет, раздельные доски для овощей, для мяса, мясо там исключено, но мяса не было досок. Лагерь, мясо запрещено. У вас? Для овощей, да. Вот. Доски, да как, вот они доски, вот, вот видите, это для овощей, это для хлеба, пишите, проверяйте. А? Так, ну и такие, боролись, боролись так, ну и все, наконец они там, ну, и, с... вот, вот давай собираться, и закрыли лагерь, все. Не они закрыли, они приехали, хотели на такое число закрывать, а на неделю раньше, говорят все, лагерь прекращает свое действие, все, распустили, и придем в другую стадию, они хотели приехать, а лагерь, да нет, такого закрывать, он закрыт, все. Сколько? Сколько? Нет времени? Он был регистрирован в инстинции, зарегистрирован в области лагеря. А потом -то? регистрация снята. Сколько лет уже времени? В лагере, ну сколько лет? 6 лет? В лагере нет 6, 6. Лагеря нет, 6. лет? 6 как лагеря дет? 4. 4. 4, 4 года. 45 лет. 45 лет осуществовал. Еще деревни не было, а было. В советское время было до 60 детей. Не Что такое время? Нет, такое не было такое дерево. Я когда бы, настоятельствовал в э, сказать, у нас было три смены по 100 человек, 300 проходило за летом. А, и тогда как бы, ну, как бы скуспать, смотри. Так, значит, ну, можно там, что удобство, и в дом, и и мясо, и вся. в было так, смотрели как бы это, а когда они уезжали, лагерь закрывался, то прятали посуду, которую что-нибудь там, там, закапали в землю где-то, так, потом открылось, что присылали с района комсомольцев, они ходили и искали, где что а что оставались здесь на лошадке, сжигали все, искали, где что спяще. А было подпольно, там выкопали, как обом церковь, там забрать до нее было трудно, там на всякий, там доски картошка насыпана, дальше разобрать, когда там вход туда, ну сейчас все это обвалилось, нету. Было то когда были Это лагерь стал, как вот официально построено, пели все это, когда деревья. Пока деревья не было, временно какие-то шалши доделали, ночевали в кучах соломы, которая оставалась на поле. Но может это давление было связано, это кредитки искали? Может вот то, что... Нет, не в нет, нет, нет. Нет, потому что у нас этого с... Московского патриота практически не было такого, как бы сказать, накола. Не было. Было так, был первый епископ Алтайской Антоний, это было 90-е годы. И кто-то вот в прессу, Алтайская миссия написали что-то там неподобное, что секта как-то приходит тогда к епископу -то и говорит, воды Антоний, если это так, то я говорит, это. Буду писать на провержение, там и суд подам, что это неправда. Он говорит, нет, нет, все, все, все. Ну и все. И после этого он поговорил со своими, больше ни одной заметки не было. Все прекратилось. Потом был после него Максим, наверное, лет 12, Дмитрий. С нами он никаких не имел, мы никак не могли даже с ним. Еще мы были зарубежные приезжал в епископ и я чтобы к нему. Ни в какую на встречу не шел никак. Но ничего Особого противодействия. такого противодействия только когда расклеивали где-то там объявление, что в лагерь, кто взял детей, то посылали там кого-то этих или там где, в объявление чтобы сорвать. Было такое было. а так особо нет ничего. А когда уже он сменился и стал новый лепистик, этот Сергей, здесь у нас резко изменилось совсем, потому что а Об вот этом мы все знаем. Да, вот сразу такой, пошел, да, так, как музей. даже было, что я первый раз приехал, у нас это вот устав такой там, значит, мы читаем на русском языке. Нам ну, было это разрешено. Но у меня на престоле и славянское Евангелие. Я говорю, как власти, как у вас было, так и это. Мы читаем на русском языке только то, что синодальный перевод Библии Есть. Больше ничего. Не Ни добавляю никакие, Все алматы имеют апостола Ивана. Да, да, апостол Ивана. Все стихиры, там кандаки, икосы, канон, вот, и каноны, не все, не все, все читается только на сарославице. Больше ничего. Нет. Вот. Только, только так. Это. Да. И сколько раз он приезжал там, нам, год было два раза, так что ничего, никаких изменений не было. Причин не было. Они приступали тогда не поэтому. Там где-то погибло 14 детей, там утонули. Было такое, что там где-то на лодке ходили, там, лагеря. Там центрально где-то, на Волге, утонули. Вот они там после этого, вот у вас. Да у нас вот они. У нас в уставе, что одни дети, без сопровождающих взрослых, к водоему не подходить, не ходить к водоему. Резко. Там давай писали, там, вот они их там, это... Мальчик-девочка в одной палатке там были спят, там это. Говорю, нет, потому что строго запрещено, что заходить в палатку, там, мальчик девочкам или девочке, ну, там, сельника там строго было запрещено, чтобы не было, запрещено. если было там то, наказание, наказанию, за это было. Вот. Поэтому закрыли лагерь, ну, стали так, мы в гости приехали, Все люди в гости приехали у нас. Никто не субпититный пригласить гостей. Мы всех, кто приезжает, всех мы регистрируем здесь. Вас, я, да? нас, все предиспитываем. Да. За свидетельством были. Потому что я про Чискова, да, бывает, звонит мне и говорит, таким тихо, у вас посторонних людей нет?» «Нет». Я говорю, «Нет, а если бы было бы такой, то мы бы...» «И, во-первых, он бы нет». «И было у нас такое, что приезжали, то мы провожали их просто под конвоем, там, да, вот этого...» Вот, ну, был примерно на неделе три назад, вечером уже я уже отходить ко сну, приходят братья, приводят мне человека, батюшка говорит, вот, к человеку уже приехал, что с ним, что разобраться ведут вечером батюшка разбирать. А он никакой, я остался с ним что ну, видать какой-то, Запис, весь, и ничего правды не говорит. у тебя паспорт есть? Нет, я дома оставил. А как ты, поехал и дома оставил? А откуда? В Центральной России. Где-то там в Пушке, а то в Москве. Ладно, дальше больше раздавал. Я говорю, ну паспорт давай. Я его порвал. Паспорт это неугодное Богу дело, я там и все порвал. Ну, что разговаривать? Я там, братья я говорю, садитесь на машину, увезите его на трассу. Ну, не проводить там. Посадили на гофель и уехал. Другой был у нас человек, который приехал, и это единственный был случай, которого мы даже Паспорт не спросили. Вот так расположил, а он был в Украине, в Западной Украине. Жил, приехал, приехал, два контейнера вот это привез, там это, у него все это было. Здесь он год прожил, так он работящий такой там все это делал. Наконец-то такой человек приехал к нам. И вдруг, в субботу он у меня исповедался, в воскресенье посчастился. Прошло три дня, он начинает. В России значит, президент незаконный, патриарх это Антихрист. Ну и дальше больше. Земля плоская, там и пошло дальше. Я говорю, надо зарегистрироваться и тебе. Я у Бога зарегистрировал. Ну как? Ну ты землю будешь оформлять. Надо все равно как-то, участок оформлять у нас все это. За каждое 100 поселяется, 40 соток даешь земли. Земля вся Господня. То есть он не Ну что мы? Что с этим все? Мы просто позвонили, у нас такой человек появился вот там. Приехали, это было зимой, приехали до миссионерного посадили его среди себя и увезли, ну и все, продержали, потом его депортировали а что осталось, потом он там продал, он из наших купил, как-то там. вот такой был случай, просто мы думали, что это был просто заслон или все, потому что все было хорошо, и вдруг резко изменился и пошел из них такой, так не годится, я всему объясняю, когда говорю, Народ израильский, израц египетский египетского вышли, что шли в на землю, то Иисус нагрел, каждому отмерял, этому племени будет отсюда досюда, этому племени такая, этому такая, то есть на дело каждого племени Так было? Конечно. Да. Я говорю, тут всегда было, что землю отмеряли, а как это ты? закрепляли, вот сейчас-то закрепленный. Если а Сейчас землю закрепляют, то еще нужно согласие с соседа. нет ли у нас спора с соседом. А то, может быть, он там больше всех прихватил, и все. Ну, пока так, это соседи. Вначале приехали, там взяли полгектара, там кто земли, там, картофель садили, а сядутся, оставили по две, по Остальное подсветло. Можно я вернусь еще к другой теме, Борисович? Вот, Ильина кто-то может что-то скажет, тоже было бы интересно. Вот, когда начался самый COVID, так называемый, и около него всякое разномыслие, разно-разно так вот, к нам резко больше стало просить людей переехать, желание, вот. И, в общем-то, если правду сказать, приезжают вот паломниками, очень много людей, ну там, ну по-разному, и сто, 100, и двести 100, приезжают людей, людей. С вопросом о переезде, с этажей на землю, Причное количество людей причин. А у вас в ответ были кто-то мной, желающий приехать? Нет, никого Нет. не было. Не было никого. Я сам передал две недели я был в госпитале, но я только в легкой форме был. У меня кислороду в всегда было 98-99. Вот. Я никаких аппаратов не там. Ну, там под капельницей был, я такой был, Я поверь, да, колец да. а есть, люди страдают страшно. Там от него там нет, особенно у которых там сахарный диабет и все там. Это, сопутствующие болезни. Да, сопутствующие болезни. Поэтому так нет, никого не было, и так как-то у нас было. Мне раз брат показывает там ролик, где ну, он больше там. Посмотри, как ролик. Выступает три года на одного монастыря и говорит, вот ковид, я переболел, все братья наши переболели, а у нас работают трудники, говорит там. Ну, трудники там, прям уже деньги, какой-то ковид делают. Да, они живут там погончики, вот, там какие-то условия, это курят они там это. Ну и выпивают, бывает, там это что? Вот. Да в бане-то не моются, лишь, там по месяцу больше там в бане не бывает. Ни один из них не заболел. А мы, говорит, братья, все перебошились весь в монастырь. Значит, это не было. Нет, не, не было, это Но причины, которые, наверное, нет, не было А вот. Э Сейчас, как можно сказать, вот э, община вот в Барнауле, что у вас и здесь потеряете, э, все-таки как вот она количественная, сейчас количественных, сказать, растет, уменьшается, на одном уровне кстати, приблизительно? На одном уровне, да, на одном уровне У нас уже несколько лет на одном уровне, рождаемых нету, чтобы новые пополнение, а приезжих нет, потому что... И были такие, что желали приехать, но мы материальную помощь оказать, мы можем оказать помощь такой, что приехать, там, фундамент заложить, там, крышу поставить, помочь, прицелить, помощь, да, есть. материально все И живут только-только, скажем так, все да, живут да, на нас. На нас, на нас. кто-то свиней, кто там коров, кто хвостом, держит. держит. в один у нас фермер, вот, Игорь, у него 1200 гектар земли, вот, он там, ну вот, и все. А остальные все наверное. поэтому да. хотели бы кто приехал. А там, где живут, допустим, с другой страны, там, Казахстана или Киргизии, там он продаст то, здесь он ему на сарае есть, не хватит. В прошлом году еще материал по два метра леса стоил 6 тысяч, а в этом году.. Уже нам 12 с лишним тысяч, то есть два да? раза дорожало. Поэтому кто-то приехать и желали бы а это не возможно. Если бы были бы такие какой-то бюджет, чтобы что могли попробовать, да, были бы. А Отель... то мы, мы не можем А, да. Еще один момент. Но вы видите, официально только религиозно, как вообще, как приход существует. А кроме других, у вас муниципальную часть, какого-то муниципального формирования. А свою какой-то, скажем, общественную организацию какую-то у вас нет? Мы зарегистрировали сразу в 90-х годах деревенская община. Цель для регистрации, революционном свидетельства, цель регистрации, там должно указать, возрождение поселка на старинных православных христианских заповедях и благочестивых русских обычаев. Это цель нашей регистрации написать. В то время проходили такие вещи, потом все чистые. Да. Но вот это так ну, что мы в, в одежде. У нас, видите, у нас, допустим, там в брюках или в короткой, там юбки, то женщина, это запрещается. Звеном убора, она может дома ходить, но на улицу вышли, даже и девочка там это. И получается, на сегодняшний день что это вот теряю, Что это? Это часть муниципального какого-то образование. Мы, мы на карте, мы официально, документ. документ есть, документ за подписью Сурикова, губернатора, тогда он был председателем Кровевого совета. Это было 92 год. Когда мы в 91 году, сейчас кратко скажем, мы обратились здесь местные власти, Катеричу, против. Мы, если будете строиться, мы с бульдозером вас развалим здесь, это. угрозы были. Да. Но мы за, за лето построили, на, на, наделали кирпичей. Сама, знаешь, что это? Сама, конечно. Да? Вот, салон вмешали, да, там да, все, да, все да. сделали. Вот. Проходили не, дом. Надо им показать, нам надо им в квартире. Построили <как> этот дом, все. Ну и когда закончили, мы селились в дом 14 октября на Попроб. В 12 часов ночи мы затопили печь, брат закончил. Трубы не было, железные, Вдруг какой-то грохот идет. Вот подъезжает директор совхоза 20 километров, там, привез там железную трубу, однорейно. Там, Бывает, там, зерно тогда. И мы поставили эту трубу и печку затопили, мы уже в 12 часов на покров затопили печку русскую. Yeah. Yeah. И я поехал после этого, закончили когда. Все, я вызвал сестру с Новосибирска, чтобы у меня же корова была, там лошадь, была уже скотина земли, там бараны. Курочки, за летом, где можно, там, родственники, там в соседних деревнях помогли, там что-то со собрали. Собрали, написали заявление, я поехал в Москву. Там был у нас депутат знакомый Глеб Якунин, такой, может быть, слышали, студент. Да. Вот он Сасон говорил, с, отцом, э, с, отцом, с было не я, хорошо знакомым. Но ну, с ним созвонились, он мне выписал пропуск в Думу, потом вышел, меня встретил, и он меня там по комитетам провел, я в тапогах там, по этим по коврам походил. Вот, Владимир, а почему? А что? Ну, запрещают, не дают, вот так и так, Мы ну, все описали, объяснили, как это. Вот. А до этого сессия собиралась, все депутаты проголосовали против, чтобы выступил директор совхоза. Они вот, говорили, что если мы весь бюджет скорчен, уйдет, мы потеряли. Ну, и все проголосовали против. Ну, а здесь, когда опять на сессию вызвали меня, теперь уже опять выступает представитель совета Василий Федорович, такой. Но я думаю, мнение депутатов изменилось, надо все, земля пустая, пусть строится. Все. И мы где-то в марте месяце получаем документ с правового Совета. Краевой Совет на сессии решил восстановить поселок Потеряевка, таким-то комитетом произвести соответствующие мероприятия, там, земельный комитет, там, какие, все, там, какие комитеты, там. все, у нас этот документ уже официальный. Вот. Это из всех поселков, три со на, на крае, мы единственные могли возвратить прежнее и Но, у вас есть администрация такая, которая. Вот. Это в Курсе, Сельский Совет. Вот. Мы вот. к Сольскому вот. совету Томатом. Сейчас он называется муниципальный. Как не сельский совет, а муниципальное совет. Да, там, ну, не важно. Ну, мы сельский совет так и заведем, социальный совет. Я к чему-то говорю, если было какое-то свое образование.. Uh, вот у нас есть опыт работы uh, получения грантов uh, президентского фонда или региональных фондов, средства, которые, которые можно строить и делать. Большой, мы мы это, это, это хотели. Вначале это действие, да. чтобы было да. у нас отдельно. Но может быть мы что-то неправильно сделали, что это должен быть сход, а как-то закон есть, что должен сход того, кому принадлежит на сход. Ну, конечно, она сходит там, что сказали, сход проголосовал против. И у вас да. это не получилось. Нет, я знаете, о чем хочу сказать? Вот смотрите, я объясню. например, если у вас даже часть, несколько человек, два-три человека зарегистрированных, как какая-то общественная организация, НКО, некоммерческая общественная организация, то они имеют право участвовать в получении грантов. Как раз так часто. Ну, так, гранты даются, наверное, не, не просто кто ничем не занимается сидеть, а кто-то что-то должен вам он... прислать. Нет, это, не... Сказано, что грант. Ну да. Во что там? И гранты. тогда да. вот эти деньги даются. Вот это существенно. Ну, да. А так что? что вот. Мы в общем-то живем так, сказать, что, ну... Вот я скажу, например, нормально, никто не голодает, никто не нифчествует, никто не побирается. Нет, ну вот я пример приведу. Знаете, скажу, у нас мы были инициаторами создания союза, у нас он вот фонд был творительный, и были инициаторами создания союза православных общей и организаций. Сейчас в организаций от Петербурга до Урала ходит, и э, вот участники организации очень гранты. Например, один из них я могу сказать они получили в грант в 5 миллионов для проведения, создания и проведения детского яки То есть им которые они смогли сделать, построить, оплатить зарплату кто там проработал даже, и вот провести те количество смерт, которые по гранту им там подписались. А потом это уже построено, остается в собственности. Они, правда, отвечают. И через 5 лет это будет, будет списание, а за через 5 лет отвечают. То есть это возможность получать государственные деньги. Но только государство будет контролировать. Же Все, что надо будет сделать. <как> да, да, делать, <как> да, обязательно. И, Но, и да. потом в случае проверки должно быть наличие. Да. Я знаю, гранты получают. Там, вот, там фермер небольшой дал грант, что он должен принять на работу трех, чтобы у него хотя бы было три работника оформлены. Тогда ему, значит, он там грант получил, он там купил, там трактор купил, еще там, еще какой-то хищник купил на этот грант. То вот есть, все-таки у вас опыта работы с грантами грант не, не было? Нет, mm -hmm. не, было. Понятно. не было. А самообложение в этом участвуете? Самообложение. У нас какое самообложение? У нас развитие всей территории, есть территории программы? Да тоже нет. У нас просто ну, не, некую такую... Э, в членском у нас там. Ну, чисто. Там я сейчас не знаю, по сколько у нас там рублей. Кто знает? Сколько? 60. А? 50? 60. 60 В, год? 50, В месяц, год. 60, В месяц. 60, год. 60, 60. В месяц. Год. В год. В год. В год. год. год. Ну это как было тогда такое. Это, это как ну, на общественные какие-то там. Ну, Мы нанимаем ну, трактор, там, есть программа. Самообнажение, по которой, если вот Санкт-Петербург э, собрался, неважно, поскольку какая сумма, то государство мне ее дает, и она за 20% считается, еще 80%. То есть собрали, например, ну, круглую, круглую сумму за 100 а тысяч, государство еще 4 тысячи. Но только должно быть прописано конкретное дело и отчет, отчитать, что это сделал. Хорошо, что нас тут никто не трогает, как-то так тихо, и слава Богу, и вот, начни с ними, здесь столько, да, столько нацепляется этих я. клещиков, я что понимаю. не рад будешь ничему, будут саду, а это вот, это, почему, а это, да. а так, нет, ну, Но нет, суда, нет. нет, нет, понятно, так, я работал, работал, у меня всегда было свое хозяйство, у меня две лошади, было корова, там, это все, он было, была баранов, было стадо, но. И жили так, все так живут, кто-то где-то в соседнем селе вот работает, кто молодые. Нет, они сейчас это фермер помогает ему сей на тракторах работают. Все, а так нет, с грантами не было. как даже. У нас даже было в Сталине записано, что не брать под проценты кредиты. У нас -то тоже. Да, но видите, не получилось, что пришло фермеру, пришлось брать кредит комбайн, потому что накопить деньги надо это, это невозможно. Понятно. Поэтому пришлось брать его. А земля есть, комбайн старый. У них они бывают. Начали уборку. Комбайн там был Нива. Он за уборку они два раза, три раза мотор вытаскивает его там синит, опять ставят, опять два дня поработает, опять его вытаскивает. Ну какая это работа? в уборку. Понятно. Поэтому пришли гранты, новый комбайн взял. В прошлом году как-то было так, что урожай хороший был, и цены неплохие. То пришло второй комбайн купил еще два комбайна. Поэтому и без всяких этих вопросов. Да, вопрос совершенно порядка. Внутренние духовно расти нужны знания. вера слышанный, слышан, проповедующий, помню. Так вот, вот кроме забыл служения, если они читали слово, например, говорили. А, а кроме этого, Вы собираетесь как-то для изучения Слова Божьего или для... Каждое воскресенье, каждое воскресенье, у нас где-то, ну, 12 часов или час как-то, ну, на час, час, чуть попозже час, и сейчас проходит по откровению, откровению. Откровение? Да, какие-то откровения. А, Апокалипсис? Апокалипсис. Сейчас? Да. А до дайте... этого Ну, мы там будем послание там То есть, есть вы писали, писали. Да, священные писания. По Блаженному Пятеларху. По а, Блаженному Пятеларху. Это, это каждое воскресенье. А Святых Отцов, например, или иные творения, вот как все были, прям, нет, про нас говорили, апостольских правил. Ну нет, нет, у нас это как-то больше мы посвященно писали, а если какие-то вопросы возникают, кто-то просто там вопрос задает, тогда уже... Поэтому мы разбираем, а так, чтобы у меня больше всего мы по этому, так походит И вот на эти воскресные изучения Слов Божии приходят все, почти все. Ну, Или все, все скажут, не можем сказать, кто-то... Э, кто-то, все тут. Вот кто кто Как-то там, по каким-то причинам... Да, конечно. Но бывает, что бывает один шест Я не... сегодня Но обязательно всегда. Я, не... всегда... <свист> Я сегодня, <свист> сегодня удивлен. Только помните, правильно, не По, осуждение. Сейчас скажу одну вещь. Я обычно чужой устав, с чужой нацистом, став не хоть Я Даже теле меня это осуждение, но был удивлен. Без осуждения, искренне говорю правда. Господь свидетель, Господь, да. вот. Но только это сегодня в праздник День Божий, праздник великий, работает. У uh, uh, вот нас есть. по уставу воскресные дни. Никто даже вот он э, фермер уборка. И то воскресный день, э, чтобы не работал. И там 2 на 10 праздник. И сегодня праздник он не 2 на 10 такой, но мы собрались, помолились и мы не можем. Так, вот сейчас такая страда. Сенопоз. Как у него? Два трактора кошат сена. Здесь каждый день сейчас. Не знаю, завтра дождь пойдет или не пойдет. Не пойдет, значит. Успеть завтра сгрести... Это, то есть, там, если праздник нет 20-й, не воскресенье, вы можете праздновать? Потому что от этого все мы ну, не можем так. Ну, и я судьбу только, когда у меня, значит, на 10-е праздники, ну так, великие какие-то, святое, если там что-то, мы также собираемся помолиться и все. А так, чтобы каждый там, день, там, или там, там, там, суббота, и воскресенье обязательно. А еще вопрос, не, по, не перебить, как суждения тоже, а у меня просто просто интересный. У вас на Пасху тоже жалост его по, по нехиданию. Но на Пасху у нас не в праздничке. А то я к чему-то говорю тоже, приходит в выйти, как быте и все будет так да. вот к спиология новое такого. Можно сказать по поводу изучения Библии. Люди-то у нас на крещении, которые приняли, 17 человек на этом году. Это все люди, которые пришли из интернета. У нас в интернете каждый день проходит есть группа, Skype, где каждый день проходит занятия по диктей. Каждый день. На ну, два часа вам... спрашивал про. Да. Ну, вот кто приезжает, просто посреди. Ну, да. Но, Но, это, тоже это тоже как бы работа общины же. Кто-то объективный человек. Конечно. конечно. И да. там да. количество людей около 200 с лишним человек, да, в основном да. России или из границы, из да. границы и России, и там каких-то заезжать я были с Белоруссии, были с Казахстана, были с Татарстана э, были, Красноярский край там, север вот, были, а по запросам году были даже с Ливана женщина приняла, с Германии женщина была тоже персонально ну ладно, то есть правда бывает. В этом году были значит, с Москвы, с Екатеринбурга, с, Екатеринбург, с с Санкт-Петербурга. <связать> вот у нас такое явление бывает, когда в праздники какие-то у нас, э кроме, естественно, за это другие бывает, встречаемся, потом вообще красивый праздники, а, Но бывает иногда что-нибудь еще. Вечим сюда смуху, например, или розговни, или, или загонит там на место, или, или кто-то приехал. Ехал, кто самокар, кто ну, у нас так бывает, на Пасху. У нас раньше да. было первые когда мы после пасхальной службы общая всегда была. У меня в дом, доме там комната есть, это, общая трапеза была. Ну а потом мы сделали так, сейчас делаем, что. После расходят все по домам, там разговляются. Дома. дома. А в 10 часов пасхальный молебен. В храме приходим утром. После молебна все идем на трапезу. Трапезу готовят сестры, распределяют между собой старшие сестры это, готовят это, а это, а потом приносят. Но на трапезу все подогрели, да, все. подогрели там. Где, где? Ты здесь? У меня. А, да, я, да. Я, да. Вот тогда после трапезы бывает концертом. Дети, кто взрослые, там на гитаре, там поиграли там что там на Пасху на Пасху на Рождество также на престольный праздник на престольный праздник ну всегда приезжает приглашает там митрополита вот не знаю в этом году как он смотрит нет, приехал митрополит вот приезжает он утром после богослужения вся общая трапеза митрополиты и все кто там прихожане приезжают все за трапезой вот никак было там что архиереи там и батюшки там отдельные да нет, у нас все да, да, я видел, я видел, я видел да. Вот это видео. Вот так бывает. Это... Ну бывает иногда собираемся, кто-то там, день ангела там или еще какая-то причина там, что там дома светить или что там это тоже трапеза общая. Да, mm -hmm. вот так вот. А так часто то нет, зимой. Да и зимой, да и летом. Зимой хоть все. скотина все равно работает зимой много. снегу наметет там выдержу утром. А вот так вот, пока откопаешься, когда у меня были бараны, потом пока за отъедом снег бросаешь. То, что ты, да. Понятно. У вас там меньше снега? А вы знаете, годом. Да. Вот этим годом было, да. чуть подзасеку по держать, ходить, а до тряски то... в коленках уже потом. Вы понимаете, как лететь через дорогу, дом в тумане только видать. У нас, знаете, у нас Волга, она там на границе поднята, и она чуть не осталась с доказанием, ну, Геляйка, почти прямая. По ней как даст и себе эти сюда. Там с ночью на нас ногу. Ну, вот так, вот так. Напад нам на кладбище идем, радость, на кладбище идем. Когда... Не было ли у вас как, каких-то мыслей, желаний такого сделать что-то общее дело, литургию не молитвенную, а общее дело такое, которое, ну, давало бы средства для жизни? Ферма, ну, понял, Ферма э, птичник, э, мастерская, что вот помыслов не было? были помыслы, но потом я помыслы отвергал. Отвергал. Отверг. Почему? Лучше каждое свое хозяйство ведет. У нас так, кто как топает, то так, так и лопает. Вот. Были первые такие, были, даже у первых христиан было все, а потом. Нет, это можно не определить, <связать> это можно хлонуться. <связать> <Можно>, можно... <связать> <связать> <связать> <связать> <связать> <связать> Обязательно то, что которым тоже доходы потом разподеляются по мире туда каждого. ну нет нет это как коммуна вроде получается, это будет такая как коммуна. Он, нет он, я думаю что это, это до того все будет будет совершенно так, чтобы как-то ну мы люди немощные поэтому. оно может быть не обязательно что под вот такого плана. поделись своим опытом, когда был с коллегой у нас, встретим был такой у мы выезжали на православные ягоды в ДНХ в Москву. У нас были такие выезды, и э, мы приходили, что делали? Э, вы знаете, много что делали, но все больше востребовано оказалось, смешно сказать, трава в Москве. Все больше востребовано в траве. То есть, это обычно, конечно, и май, мае, июнь собирается различные травы. Хоть лекарственные, хоть просто для чая, там, чебеет, жирится, но хоть и листья черно или чем... чем... лимония, римония, римония, русская, лимония, все это сушится, по... по... пакетизируется, там, а что-то, чего Себя у нас собирает, я всегда по богородскую травку собираю, даже в Москву, там, Батюшкам иногда там увожу, там это все нравится, чай а кота, чтобы какой-то, нет. Я к тому, что вот если это несколько человек этим занимается, с семей, они могли бы это, ну, это превратить в источник дохода, ради Бога? Это, ну, это, это, не было. Это, это, ну, нет, не у кого-то, как у самого Павлова, не было. Потому что легче вы вырастить там бычка, вырасти, там, она сразу там... Нет, нету. Не Я прошу прощения, что с перебиваю, отец. Только нет, мы считаем. И тут... Тут вложений почти ноль, а доход сверх. Ну, вот так было у нас. Нет, у нас такого как-то не было. Тебя собираешься для себя там, или кто-то попросит для кого-то так, а это нет. Мы не проезжим, чтобы хотел этим заняться. У нас только мы что запрещается заниматься предосудительной деятельностью там что-нибудь там. Самогон ал... погнать. Да, самогонку погнать или там выращивать какую-то траву да, да, наркотическую. Да, да, да. У нас откуда какая-то Растет, приезжали как-то, думали, ну, ищут молодежь ну, сюда. Раз останавливают ребята, что работают, то есть, допустим, столер, хороший столер. Он это занимается, в основном, где там-то некогда. Свое хозяйство там надо, и все. Занимается, делает за, на заказ там оконные, там это рамы, двери, там, шифонеры, какие-то столы, стулья. Хорошо делает там. вот Андрей. Делать. Он этим занимается, но это зимой он делает. Тот все ограды, это, это, это, он все изготавливает. Нанимаем его, и он это делает. Сейчас у меня работает в соседнем селе, там у меня фермер нанял их новые ангар стоит для зерна. Сварка для зерна. И вот они, несколько человек, у наших там работают на в общем, если хотелось бы, вот, в хозяйственной деятельности у вас э, община не расстраняет свою деятельность на хозяйственные дела. Это каждая самостоятельная? Какая самостоятельная. Mm -hmm. mm -hmm. Но у нас так, у нас, допустим, община, у нас десятина. Mm -hmm. Десятина. Десятина, да, собаки, собаки, себе На все, не на содержание, храмов хватает, там, топливо э, покупаем. Mm -hmm. Коммунальное. Коммунальное вот, В городе особенно там, коммунальное борще, там, это все. Ну, все, там, хватает. Но у нас не та строка, как у Атлентиста, там под запись, у нас, так, как говорится, Сколько я не Да? Да, да ли, все, все. На этом у нас, 10 лет. Мне, допустим, местные дожебальщики раз завидуют, тебе хорошо, ты вот это. А что что хорошо-то сделали, у тебя будет хорошо. И Свечи мы делаем, мой воск я покупаю, потом заказываю, вот там мастер есть в городе, который делает свечи, он сделал из моего воска, мне священно наделал. И все я там заплатил, мужик, почему-то, все равно мне все свечи я сам ставлю там или как бы попа чтобы у нас так у нас нет продаж ни а в городе. И, в городе и, и если я приехал сегодня, я хотел бы вот, пожертвовать свечу, пожертвовать денежку для свечных и получится. у нас для А товары. для денежек? Да. это а а, а... Ну нет, ну так мы были еще нет. в советское время с братом были в тосковских чертежи там свечи не продают. Деньги дал на свечи, это сколько? Лева вот положили на свечу, а потом монахи во время этого ставят свечи. Я прошу прощения, сейчас не по теме скажу. Мы были поломниками святой земли, в Палестине были в Салине, ну, там Лехоны, всякие аманы. И у нас группа была 50 человек. И среди прочих будет и несколько женщин. И они когда входили куда где здесь свечи купить? А потом просто, куда их поставить? А у их храм станет, куреков нет подсвечников там. И они говорят, вы из России что ли? Вот там корыца с крыльцом для вас есть. Кры за крыльцом. На шборке. Во-бор, во, как раз крыльцом. Посмотрим справа. Кто-то взял следующую ну, за 10 рублей, а кто-то там есть за 50 рублей. Все, такое. Это маленькая там она, ну, какая толщина, ее там, я не знаю, там, чуть-чуть потолще вот этого вот, что-то такое там. Совсем она никакая. Она сгорает, допустим, там за 20 минут. А то и говорит, надо полтора часа, два часа. Это подтапливает. И вот эта женщина говорит, она всю службу бегает, бегает туда-сюда, она не смотрит, там хирургим сходит, там хирургический канал нет, она последний там вот бегает, только вот так входит, вот, убирает, почищается. Я другой раз где в храм приду, помолится, я останавливаюсь. Сейчас что бегаешь-то? Нельзя бегать. Она встанет. Так она вот, стоит на месте, она вот вся вот, вот это, Ну договорись свечка, пусть до конца тебе человек, пусть наговорит до конца. А потом его ковырили, там, вроде бы, так бы, так бы, так бы, так бы, так бы, так бы, так бы, у нас так бы, так бы, так бы, у нас так бы, так бы, так бы, так бы, и бы, так бы, так бы, так бы, так крупные свечи и уже бы, то свет так бы, я сам ставил свечи, вышел перед телескопом, когда я вышел, поставили все новые свечи подсвечники. Но сегодня вчера еще у нас поставили там получается, они как раз еще и не догорели даже. Ну, было там, ну ничего, не хватает там два часа. Тогда я э, э, ну просто информация. Тогда получается, если вот у меня желание пожертвовать он церковный подсвечник, не востребован, да? При... Подсвечник? Да. Ну, посвечник можно было, если я, да, у меня в, в городской, там, я хотел заказать, что сделали. У нас простые, видите, вот впереди стоят простые такие. Сам делал вот этот мастер Андрей. О, делал. Калтария. Да, к там. А ну, а и, культура, и, в, и, и в городе у меня такой же, то, там она как армия взяла. Все простое такое. Ну, вот этот посвечник на мне пожертвовали. Вот, который стоит. Вот, и, и, Перед иконой, где стоит. Да, а, а если бы ну, какой-нибудь праздник, Чего какой праздник. Это... у вас есть? Что какого-нибудь праздника. Это вы на снегу? Да ну почему, если бы на свечу можно поставить, почему? Да? А Всего я не слышу. <свечен> <свечен> <свечен> почему Почему, почему вас? Требовано, почему? <свечен> а, <свечен> а ну понимаете, батюшка, я как-то на это жалко даже денег. Ну свечу поставить... И... Неважно, кажется, на какой то посвящен. Но ну, пришел я, говорю, бываю, там, софря посмотрю, и надо, покрутись. Нет, не пуля, лучше это брать. Лучше на другое дело. Ну, такие цены, там, представьте, там, это десятки тысяч оно стоит. Ну, хоть мы, сказать, и живем так, не, не бедно, но все равно жалко. А он сделал мне... Еще мы сколько уже, 30 лет пользуемся этими вещами, горят на горят ровно, не предметные. А я видел посвечники даже здесь в Барнауле стали делать такие, как в Греции. Песок. Стоит так и в песок ставят. И не с водой даже есть. Ну нет, это без воды, просто песок. Давай он нагорелся, ушел в песок. Там все просеивают эти все. все есть такие посвечники. А нас ну, такие подсвечники там закрутят. Там, там стоят там, за 100 тысяч. Есть подсвечники такие. Посмотрел, там митро там архирейская, там 180 тысяч. Ну и надо. Цена на такая. Ну как они без таких метров в ценниках уже. Поэтому нет, что проще, проще мы так и. Да. Сильно винтился, там подарка есть в кабинет. Там витра из салона, каша на пушкове. Ну какому архиере прибежал, не помню просто. У нас в первых была было так, что надо венчание, а у меня не было венцов купить, Да и купить было не на просто Вообще еще ничего не было. Но ну, а пара молодая, цветов, цветы полевые, поливы свитки, так они сейчас еще говорят, хранят, у них сейчас хранятся эти. Венки их. Грить, грузина, их так вот тоже винится, вот так вот, как полосочки. Если глядя засохнет, они хранят эти вечерние цветы.